добрый день дорогие друзья много вопросов в личку поступает про нумерологии расскажите побольше тема интересует вас и меня это радует я с удовольствием расскажу о нумерологии да это действительно древняя наука которая уже больше двух с половиной тысяч лет кто-то говорит даже три тысячи лет Невозможно абсолютно достоверно установить, когда и где именно зародилась нумерология, но, скажем так, основные положения вот нынешней нумерологии были разработаны в VI веке до нашей н.э. древнегреческим философом, математиком Пифагором. Именно Пифагор объединил в себе математические системы и арабов, и друидов, и финикийцев, и египтян и связал математику с знаниями о природе человека. Вот это и есть первоисточник возникновения нумерологии. Здорово, правда? Вообще, хочу вам сказать, что в древние времена, еще задолго до Пифагора, люди почитали числа как какие-то особые знаки наполненные магическим смыслом. Вот само знание о таинственной силе чисел, оно было доступно очень узкому кругу людей, не так, как сейчас, да, любой может изучать нумерологию. Раньше знаниям о числах были допущены только маги, только жрецы, которые, скажем так, имели влияние на общество и на других людей. И они могли с помощью чисел создавать вибрационный ряд, который приносил успех, удачу, наполнял силой, например, в сражении, или открывал доступ к тайным знаниям. Представляете? То есть я считаю, что это вообще одна из крутейших наук, которая есть на сегодня. А вы как думаете?